Почему два месяца октябрь-ноябрь никто не покрылся каждый год с не так Я откуда знаю ребята ну как не покрылся вот сегодня вот видели у меня там сколько их семь штук родили 8 родили одна брата там заморозилась вот они крылись месяц назад сегодня у нас 11 то есть в середине ноября в начале первой декади ноября я не знаю вообще такого не кроется не кроются, когда не кроешь вот. Конечно, у вас должны быть всегда запас, да? То есть у Ну, одни не покрылись, другие покроются. Какая разница-то? Вот речь-то о чем? если у вас одна крыльчиха, ну хрена у что ней? Заболела, воображает. Еще там куча причин может быть тысячу. И почему не отдается, и почему не рожает, или почему не кормит. А вот, и, я считаю, не этим дурным крыльковод голову свою занимать. Вот их насадил, и пусть они сидят, немного не наедят, то вообще никаких проблем нет. Не хочешь ты следующая. То есть мне надо покрыть неделю двух, максимум трех штук. И все, каждую неделю тогда, да. И все, будет все хорошо. Конечно, когда я два месяца сам их не таскал к самцам, я тоже могу сказать, что не крылись, да, это в июле, когда там в июле, в августе, наверное, сентябрь. Вот, ешкин кодек. Конечно, тогда, вот не кроется, да. Проще проще простого свалить на зверя, вот, не кроется. Искать на причины в другом себе, скорее всего. Вот. Что нам меня смотреть, да? Включим сюда вот. Вот опять, видите, те не захотели, сестрички, я молодых принес двух. Я приподниму, чтобы их немного. Ой, если откручу, О, вот так вот. Вот две, две других сестрички. Вот мне какая разница, покроются они, значит, они в работу будут, то есть молодых запускаю. У меня тут стари, старички есть, здесь все молодых запускаю. в эту линию так что-то я хотел поумничать Ой. А, я хотел посмотреть комментарии что там пишите а, Александр Андреев хотя самец работал как положено что-то я туда вообще не понял что значит самец работал как положено? Ну вот то, что он бегает вокруг крыльчихи вот так, это значит он работает как положено или что? То есть, вот как-то это, мы наверное ну, по-разному понимаем, что значит работал как положено. То, что он вокруг ее бегает, это еще ни о чем не говорит. Вот есть самцы такие, конечно есть гиперактивные, а есть такие, которые вообще в принципе не шевелятся, молча подходит сзади, вот, сделал свое дело и ушел. Сергей Лупалов. Евгений Метальч, погодите поближе тачку, на которой мешки с комбиконом возите. Хочу себе такую же сделать. У меня где-то.. Я ж чертежи ее выкладывал. Я сейчас не помню, уже есть, не есть на сайте, я его переделывал. Может быть нету. Вы посмотрите на сайте macroll.ru. Я там чертежи выкладывал этой тачкой. И обзор есть и подробные на канале вот. я показал бы но дело в том она сейчас